Друзья, мой спаситель Таутвидас паркует машину. Я его прохочу на планере Пухач. Ну, погода, конечно, как, это, как обычно мы говорим, погода бомба. Но делать нечего. Человек из Вильница привез мне камеру взамен простреленный. Я вам покажу. Я вам покажу, откуда стреляли в планер мой. А я вам сейчас покажу. Откуда на меня за Белоруссией стреляли? Посмотрите, какое замечательное, так сказать, отверстие в камере. Видите, идет ремонт колеса, доброе утро, мы готовимся к полетам. Второй соревновательный день будет в классе ретропланеров на аэродроме Кавановского аэроклуба. Пилоты завтракают, а некоторые пилоты, которые вчера не отремонтировали планер, ремонтируют сегодня повезло, просто нашлась камера. Погода нелетная, но мы полетим. Сейчас вот даже, вот смотрите, это, это идет не дождь, это идет уже град. Ну, не град, а такой мелкий град. Микроград. Алдос, он никогда не врет. Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь, что это микроград? Ну такие вот. Ну как, нет. Вот смотри, чук чпок у тебя снежная круша, как говорят. Литовский град круша? У круша. Круша. Та, вот ты готов? Гапасируешь сейчас? Галишь скрысти? Гапасируешь сейчас. да такая так арус грейдете. Так? Ну как, как? Как благая уоросту лексмяу. В некоторых местах облачность идет от земли до неба. То есть вот все прям. Поэтому... Вот это в этом опасность, то есть вот прилетаешь, видите, висит прям облачность почти до земли. И как приземляться в таких условиях? Это еще ладно равнина, а в горах как? Поэтому мы ждем улучшения условий, чтобы полетать в нормальной обстановке, как мы обычно летаем. Мы же самое главное топим-то за безопасность, да? С Игорем, да, всегда. Топим за безопасность, Кейпшуни Вардас? Коко. Для всех безбашенных пилотов Игорь самый безопасный, но ну, безбашенный. Безопасно-безбашенный. Да. Тупо сиротишься? Нет, нет опасности. Да, славка, когда дар степел, пройдя с литер, тогда граешься. Когда будешь дар дэнксвел, ты? Да. Побуча у меня шва, жрекает. Какая дружба. Меня любят собаки. Все вообще любят, в принципе. Собаки больше всего. Ну. Другой, другой, мы отсюда вим а -а -а. Как не было ужаса, прошла вот эта вот страшная стена осадков. Видите, умчалась куда-то на юг, ветер на северный, и мы наблюдаем зону. Солнышко с прогревом, следующая облачка. Ну, то есть эта зона будет постепенно заполняться тоже облаками. Классическая ситуация при проходе такого фронтика. И мы чуть-чуть подождем, попытаемся закончить за облачко зацепиться, чтобы полетали подольше. На Кейптус Ючи, Герайвискас. Уж дарит-то у Гаупта? Да, Давай, аж породи все Кейптус крисе Ну, давай. Кейпрея Вискас Бус. Ну, по Ммм. Я у подтянгента. То А с Флактуя студио РВК. Друзья, эмоции я ощущения запикаю, потому что у нас канал детский, фактически, вечером вместо спокойной матуши смотрят. Детям показывают. Летим мы на планере Пухач. На таком, когда-то на Кавказе летал разочек. Надо хоть разобраться, что здесь, что здесь, что. Судя по всему, воздушные тормоза, вот он, триммер оказывается, аэродинамический, соответственно, интерцепторы, закрылков у него нету, ну, собственно, это и хорошо. Огромного размера багажник, можно слона засунуть. Такой сарай летающий, честно говоря, кабина гигантская. Погнали, закрываем фонарь. Ага, палаук. Ага, уже уж седали поставил почурек. Да, у Герей. Бильга нас посыпала огромным количеством травки. Ну, травы. Не травки, травы. Сейчас за трос. И мы попробуем взлететь. Алдос нас выпускает сейчас вы видите все глазами инструктора, как это происходит. Впереди счастливый будущий пилот. Ну, оп. ну вот. Оп. А смотри, с то не было бы скрытаутой, не при Семену каипча вискас. Ну, с грянда, ну ирка. Как Ой. Ну мотей ганатулитас добеселис. Да, Ты один а, из тех, а, кто от роду котлабель прям усубят. Ну, ну тямсвильга, холодное мясо с крессем, танер покильсем турбут. А что? Ну речь у котан тум тям, тупо чуресем. Облако оказалось дальше, чем я рассчитывал. ведь как далеко. Но ну, надеюсь, что пилот меня таки туда затянет. Оп. Ну, если нет, будем здесь искать что-нибудь. Аэродром сзади остался. Что я могу сказать про планер? Летит. Пока ничего не могу сказать. Так, такой достаточно <социт> дубовенький такой. Главное, что кабина какая-то гигантская совершенно размера. Это, конечно, впечатляет. Ага, кабина Вильга. Друзья, расцепились самолетом и полетели в сторону... Облака. Потрянусь чуть-чуть, как аж греет не подчеркнусь. 100 дабыр, так? Да. Ну, это вот с 100 дабыр. Так, имк вайролы здесь, криск тесей. Вот так. Поймк, ага. Аж камерой подчеркнусь. Герои. Ну, ты как как ты Давай ж подейству. Та реки скрести тесей и ее читать я Большая, не? Не, не, не, Ты ну, друзья, вполне себе нормально летает будущий ученик. Сюда... Видите, отдал учку. Ну, не, да, да. Чего всегда был, по-свесу, вот, такой, как русский... Вильяйте, как... Пашу девушка. Сунку, погау. Ну, так, не погаусю, кол-корс. Но, все-таки, ты все-таки скрэнди, все хорошо. Герас. О, если я трогаю в себя? Грейтис помаджес. Ну, Жуляк, под мопедик потравился, а? Эрматей греетесь, мочеем, мочеем, мочеем. Я давай на седьмом, на седьмом, а? Эрматей, бедняга, будешь первым, мажешь греетесь, плакать у вас нет есть у Суктука, Ну а шесту, стандуту, да, да, я с этими складнитувами уж ими. Эй, я то потом поспокой что-то покажу. Хорошо, я reikia кильим урасти, если мы с вами хотим чуть-чуть дольше поскайдать, то требуется место, курорс, и он и наверху. А такое место я не нарадал. Какое-то место. Должно быть вперед этого дебесия, перед Виршуй, нам по Бандищу же наип. Все, друзья, я встал в на варике метр, полтора. Мне достаточно. Набираем высоту. По статистике три и максимум. Пожирея, все как щитоскондиту. У вас он минимал узгрей, еще скринда. Да бара, что не здесь, чем-то? Я. Yeah. Это изкринда. Итак, мы снова в небе. На данный момент мы летим на пукачем планере. Это весело и прикольно и добрались до кромки облака. Тук как три чемты? Тук сантис чемты пенка, да? Ага, ну ты буст, тук сантис 3 чемты, как 3 чемты. 1400 метров кромка. Я уже сегодня летал на деревянном планере, поэтому все хорошо. И мы ее выбрали. Сейчас попробую показать, потрогать облака. Ну а парагаут? Давай. Ты и палаука шпридинг, все мать. максимум мои... Трубу тяги еще скондирува и дабиси, геры. Да. Че Гальма, Гальма. По и ишкисе рамка, пир Да. что дальше по сакисю? на барне колка с полаук. Да. и дабиси. Друзья, смотрите. Давай, Гальма. На Вот довел Пободите что это дебеселис. Что не патинка с лектовой лыгином? Ну, льда. Льда? Я Давай, натрогой мы можем сделать. Посмотрите, сейчас немано кильпо. Ага. Биржтон. Какая красивая сейчас пара что чем приятный кашкурметаля, да? Да, приятный Чем Да. Че я с такси ричардас. Да, да. Мы-то еще Ну что, друзья, посмотрите, насколько красиво смотрится петля Немана сейчас. Просто фантастика. Бирж у нас очень красивый городочек курортный. Это совершенно вид потрясающий идут дожди, идут ливни, и мы парим над этим всем великолепием, и есть энергия. Но сейчас, видите, вот уже дождь, но наш аэродром не закрыл, но нам, в принципе, в сторону аэродрома, в общем-то, надо тянуть уже. Вот, аэродром сейчас крыло показывает. То есть, видите, что мы высоко еще над аэродромом? Но далеко от него летать, летать не стоит. Сейчас чуть-чуть в сторону города Преной слетаем пойдем уже на посадку. Задача выполнена, пилот счастлив. Ты потянки нас поджуреки? Джоли, герой. Герой? Ну, подсварбляюсь, сказать... что... Голваю, что дарь кесла лицензия. Аааа, -а, ты аж табе, а кайпа динеси э, э, э, укусил э, и кандал? Реалитарь. <связь> Реалитарь. <связь> Ой, ну, герой. Ко дав гео скландитою, то герой. Чем, друзья, больше планиристов, тем лучше. Будем считать, что первый укус произошел, <смех> удачно. Самое главное, ну, я вообще счастлив, что мне удалось слетать так, потому что меня тоже спасли. Мне привезли камеру, вместо взорвавшейся камеры на моем э, планере деревянном. Камере, наверное, столько лежит, сколько и планеру, он 65-го года. И вот, конечно, камера 65-го года не выдержала моих над ней издевательств. Я садился с боковым ветром, наверное, немножечко подразул колесо привычки. Ну, жили, как Гальма дарите всю склондитову, как вот, не бьете? Вот, добар джеминейдом, бринком греете. оп! Ну, не кейл по тайп джеминейдам? Никто, Гражу. Потрал <связываю> кое, не мотал грею, Ага. Максимально. <связываю> <связываю> Килпу не нужно делать, потому что не знаю, где можно делать с пухачьей или нет. Это клубинские пухачьи, даты, а пухачьи. Жинаи, что... Yeah. я что... Там еще один. Вот, здесь есть планы тувы. А, здесь есть Да, здесь да. мы можем с как я И мы я я Курта, А, ва. А, а, а Директор. там. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, Вверху можно, а потом жюре, как... Несварум. Оп, что какие вот, ну, ну, вот Nie, nie, nie, некую ну, не некую не ещё и да и сыр ну тып герой а не с и не подарись это Да, барбук, я как-то решил лайпнуть а ты друзья, как может планер вращаться. Ну горей, я монс рейке помажу, я увидите при. Прямо на селедку. На селедку, то Ну кайф, да как то метру кайбу, чем Галим прискрести при аэродрому почурить, Эй, кто самый сильный Ну да, Ир, жиурек, как ты? Двадцать чем ты я его Вот и такс. вас? Ну ари нори тут, ар тошнило Операция не сказала никак. Ну вот, стрианда теперь. Я же скландитуваться, я же не могу. Кашкур стрианда. Да, великий ратушку такой сделал. Тупст, наверное. Дурб ⁇ Нур, мес, по jo, тогда тупсим уже. Посмусь даже высокий кое мне нужно Потому что, знаешь, дальний от аэродрома nusкраится, сющую вейву не хочу. Да. Не поедешь, не поедешь, не поедешь. Не не ну, это уже, видно, сильный ветр, довольно сильный. это все так сюхое. Да? И нам сегодня при аэродрому. конечно, не да ⁇ Но я а, э, не хочу скрыть, потому что стабджио не веро по этой склондитовой. Ага. Сколько я теперь гречу? 100-100. 100. Ну, хорошо. Пойдем в арчу, и там, куда норсу, ну, тупсю. Ну, теперь, при земле, можно скрыть, это Потому что какой-то герой. Ну, ты. Пешком, пешком, пешком, пешком. Дар скрэдом, скрэдом. А что? Аж мащену грейтой. Ой, уп! И нусилеидом. Вот как это И, видимо, стабджиу не я так Так это быть Только со спарной. со спарной, Ого. Аж до Баргальм, а тебе дарит не дняну крестусей, во. Фу, ну почуряка камера. Потянкин то что? Тайминд. А что того, кот ну перкой камеросмен, аж с кредисиел, толял, ты с Галби, ты мотей, Гайгу дарей, дар, Гарот, ты висота Гауня и шпа саулю кошкуки отлигнема, Ну как, шу, Koko, pas mane. Ateik, ateik, ateik. Koko, labas. Koko, koko, matau. Koko, koko, Nu, Ai, gerasla. Paterkintas <laughs> повожу, повожу. Не Доктора, Меня конец улавливает. Меня посняли, как я вылезаю из пук. Пух... Слушай, ну как, как это? Сарай. Сарай, здесь жить можно. Здесь можно двоих в задней кабине, наверное, разместить. А Что-то коротко-то. Что коротко? Час летали. Блин. Что мы 8, в трех-в трех потоках набирали. На, мясо подарим. Сускрином. Лобый гарасор, с лобый... Ты потенкинтас? Лобай. И раз потенкинтас, то дарь венас жмогусь про поле, и кандал. Друзья, еще один будущий планерист. Задача выполнена. Лобай, лобай, яче там. Ну, и вам из Венс <связать> <связать> До новых встреч, глубокожаемые любители летных фистов спорта. До новых позитивных роликов. Писа Гара, спасибо, Атисим. Чао. Куршуа.